Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы Хроники нашего Террорема. И у нас в гостях, как обычно, Лана Паршина. Здравствуйте, Лана! Добрый день! А, ну, я раскрою секрет. Мы записываем эту про программу немножко раньше. Она выйдет на следующей неделе. И по законам мы не можем говорить о выборах. Но так как она выйдет после выборов, то мы можем сегодня поговорить, пока ее никто не видит. И вы видите, у меня такой необычный фон. Э, да, здесь э, два героя, герой прошлого времени и герой нашего времени, Алексей Навальный и Иосиф Сталин, и такая вот смелый такой коллаж И я хотел бы с вами в начале нашей программы обсудить небольшую тему, связанную с умным голосованием. Первый вопрос вообще, что вы о нем думаете об этом проекте «Умное голосование», насколько он сегодня имеет значение для конкретной ситуации, когда мы знаем, что административный ресурс позволяет подтасовать результаты? Ну, я не знаю. Я лично отношусь к выборам все-таки как к изъявлению моей воли как избирателя, и я не думаю, что мой голос может быть украден, потому что ну, ни в Америке, ни в России, во всяком случае, проблем не было. Я не пользуюсь голосованием. Я старым дедовским методом иду и голосую на участке. Будь то Россия. А что вы думаете по поводу электронного голосования? Вот в Германии у нас, например, оно запрещено на законодательном уровне, так как э, жаловались на его непрозрачность. Я знаю, что в России можно даже два раза проголосовать, э, это позволяет э, система, и никто не будет знать, э, какой голос э, засчитают, и вообще там, в общем, все не ясно с этим электронным голосованием. Я не слышала та такие вещи, то есть, да, конечно, страшилки я слышала, но я все-таки думаю, что если голосовать через государственный сайт госуслуги, я на собственном опыте, открывая ИП, убедилась, что государство, российское государство знает про меня все. Как только, как только мои паспортные данные попали в нежные руки, скажем так, электрон, в электронном виде в систему налоговую, для того, чтобы открыть ИП, открывала я ИП дистанционно, то тут же, как только мне одобрили вот это ИП, занимающийся там кино и телевидением, мне начали поступать звонки из различных банков. А давайте мы поможем вам открыть счет именно в нашем банке на вашей ИП. То есть государство знает обо мне. Тут недавно мне нужно было делать перевод Western Union, потому что ну, у нас, к сожалению, из-за санкций, сейчас я из-за ковида нахожусь в Москве, в России, потому что родители мои находятся в группе риски, риска, и я не могу рисковать тем, что я вдруг, если что случится, окажусь по другую сторону океана и не успею вовремя прилететь. Вот. И отношения России и Америки в последнее время хуже некуда. Вот, поэтому я, конечно, думаю, что государство и так и, и там большой брат смотрит, и здесь большой брат смотрит. Разницы никакой. Я не верю вот все вот эти во все вот эти фальсификации. И с удовольствием пересмотрю сегодня фильм смешной комедийный выборы с песней Ах. Шнура вы выборы, выборы да, да, кандидаты. Да, да. Пожалуйста, да. Вы не без... называть кто. Что мы думаем. Да, спасибо за этот комментарий. Сейчас мы переходим к нашей основной теме. Это ваша книга о Сталине, вернее не о самом Сталине, а его Родственниках. И сегодня я хотел бы поговорить о судьбе, трагической судьбе Якова Джугашвили. Это старший сын Иосифа Сталина. И по поводу его гибели до сих пор есть разные версии, несмотря на то, что мы сейчас с вами говорим в 2021 году, а он погиб. В сорок третьем году, хотя есть версия, читал о том, что он погиб чуть ли не в самом начале войны в сорок первом году и совершенно ни никак не был в концлагере. Я знаю, что вы три версии прорабатываете, описываете э, в своей книге, э, но, насколько я понимаю, это вообще какие-то игры спецслужб э, наших и зарубежных. Что вы вообще думаете об этом? Ну, наверное, впервые в России опубликована такая книга, где, где мы указываем документы не только на русском языке, но показываем документы на немецком и на английском языке, что значительно обогащает книгу и показывает читателям, как нужно уметь работать с различными архивами, не только с российскими, но и, например, с американскими, с британскими и с французскими, с архивами разных разведок. То, о чем обыватель не знает, это то, что на самом деле, если у вас есть навыки следака, если у вас есть знание иностранных языков, и если вы умело пользуетесь поисковиком интернета, то вы можете вполне спокойно зайти на сайт того же, же ЦИРУ, библиотеки электронной, и посмотреть в электронном виде рассекреченные документы. И вот а, на основе такого вот рассекреченного документа ЦРУ, а, из библиотеки ЦРУ, мы и а, строим а, одну из версий нашего расследования. Был ли Яков в плену или был это двойник? И а, это вот переписка двух разведок, МИ-5 и а, ЦРУ, двух агентов. То есть, что делают м 5 м 5 вообще переводится, да? Все спрашивают, почему называется МИ-5, разведка британская. МИ-5 это 5 глаз. То есть 5 стран, которые участвуют в этом альянсе. Это, это англоязычные страны, конечно же, это Австралия, Новая Зеландия, Канада, естественно, Великобритания, ну и США, которая, в общем-то... Неблагодарные, да, неблагодарные США, которые решили в свое время признать свою независимость и избавиться от британских колонизаторов. Но тем не менее, США активно, разведка США была создана при содействии британской разведки, и э, разведка США активно, естественно, сотрудничает и обменивается информацией с э, разведкой Великобритании. Вот. И очень интересные версии разведка США высказывала по поводу того, находился ли сын, старший сын Иосифа Сталина в плену. Было предположение, что он мог выжить, избежать из плена, но, естественно, к отцу он вернуться не мог. Потому что попав в плен, он, по сути, для отца как бы совершил предательство. Тем более, что немецкая а, пропаганда вовсю а, говорила о том, что сын Сталин у нас в плену, ему хорошо, и призывает вас тоже сдаваться в плен. Все, что, конечно же, по факту оказалось неправдой. А, и подожди, вот... а была, была же листовка, насколько я знаю, с его фотографией в плену и с вот этим текстом. Так да. это фальшивка, получается, эта листовка, или это поле? Это фотошоп. А, дело в том, что была листовка также, где а, показывали сына Сталина в плену, да, и э, некого человека, которого представляли сыном Молотова. Ведь и Сталин, и Молотов поменяли фамилию. Ну да, это псевдонимы. Да, ну вот. А, Молотов – это Скрябин, что? а Сталин ну, – это ну, да, Джугашвили. Многие, да, ведь э, многие не знают, что Джугашвили и Сталин – это один и тот же человек. У, у нас в стране даже, здесь, в России не знают, что Сталин и Джугашвили один и тот же человек. Потрясающе вообще, как, каких э, высот дна достигла э, образование с тех пор, как развалился Советский Союз. А... <смех> Ладно, у меня еще один вопрос. А я слышал, что э, Сталину поступали какие-то предложения об обмене Якова э, на кого-то еще. Действительно были такие предложения или это мифы? Да, действительно это так, Сталину предлагали обмен, когда в 1943 году Паулюс, всю вот эту немецкую верхушку командования взяли в плен, вместе с племянником Гитлера Лео Раубалем под Сталинградом, то Сталину предложили вот эту всю верхушку обменять на сына, на что он, конечно же, это был бы неравноценный обмен, на что он, конечно же, не пошел. Но фраза, которую якобы Сталин сказал, что «я солдата на генерала не меняю», это все, конечно же, было приписано ему уже после смерти. Эту фразу он, конечно, никогда не говорил, но, тем не менее, естественно, на обмен он не пошел. Об этом вспоминала Светлана Аллилуева, его дочь, которая была непосредственным свидетелем тех событий. В чем, конечно же, и заключается уникальность нашей книги. Ведь понятное дело, что Селим, мой соавтор, в данном случае выступает как искатель правды в архивах, потому что сам он своего прадеда и своего деда никогда не видел. Даже бабушку Юлию Мельцер, которая была в КГБ, сидела, скажем так, да, год, пока выясняли обстоятельства пленения Якова Джугашвили, вот, он же их этих людей не знал, своих родственников хорошо, да и поэтому ему, конечно, было интересно узнать, каким был действительно его прадед, каким был его дед, и что у них с семьей происходило. Да, Селим встречался со Светланой Аллилуевой, он встречался с Олечкой Питерс, которая живет теперь в Америке под именем Крис Эванс. Но, к сожалению, с Крис Эванс связь установить не удалось. Он много раз обращался к ней, и я пыталась передать сообщение Крис Эванс через внука посла США Левелина Томпсона, с которым я знакома. Я попросила его передать сообщение Олечке, с которой он продолжает общаться о том, что Селим хочет с ней восстановить связь. Она не пошла на этот контакт. Кстати, примечательно то, что мы в книге опубликовываем телеграмму, адресованную дедушке Николаса Томпсона. Он сейчас является редактором очередного большого издания. Он раньше был редактором журнала «Нью-Йоркер», потом журнала «Вайерд». И э, мы опубликовываем в нашей книге как раз письмо э, его дедушке, э, телеграмму, о том, что э, Светлана Аллилуева в Индии сбежала, значит, пришла в американское посольство и попросила политического убежища. То есть так, история, следующий раз обязательно поговорим. Это очень интересная тема о том, кто ее надоумил, почему она решила э, убежать из Советского Союза. Но я так понимаю, что э, мы так и не узнаем э, никаких э, подробностей о гибели Якова Джугашвили. И это так и останется... Э, это так называемый... Все есть в книге. Хорошо, да. Вы понимаете, что если я сейчас... Да, если да, все, мы, да, так незачем... Не Кристи. Вы же читали книжку. Вы, в отличие от большинства людей, пока еще ждущих бумажную версию книги, вы читали текст, и вы видели, что мы наконец-то закрываем эту болезненную тему. Но мы же не можем... Как Нет, в люфу, мы сейчас не мы можем, и у нас убийца". Там дворецкий, да? Да. Нет, мы, мы конечно, не можем. Э, вернее, мы можем, но мы не, не хотим. Нет, и так, теперь... Так, по... книгу, если мы э, раскроем да, сразу все, все, секреты, все секреты, секреты. Да, Но, во всяком случае, э, вот эти три версии там очень подробно освещаются. И в заключении, как всегда, э, у вас есть возможность э, про, прорекламировать и сказать, где можно э, заказать книгу на каком сайте, вернее, на двух сайтах. В прошлый раз вы об этом говорили, еще раз напомню, и в конце я обязательно это напишу, чтобы можно было перейти по ссылке. Книжку можно заказать на сайте labyrinth.ru, а также на сайте shop.kp.ru. Это сайт напрямую от издателя. И не бойтесь заказывать в электронном виде эту книжку, ваши данные будут сохранены надежно. Государство и так знает все про вас, так что не бойтесь, покупайте, не пожалеете. Это увлекательный детектив расследования, уникальное в своем роде. Поверьте мне, стимуляция вашего мозга и критическое мышление вам понадобится и после выборов. Спасибо большое, Лана. Я думаю, в следующий раз мы, может быть, уже заключительную сделаем такую передачу и расскажем как раз о, о том, как Светлана Аллилуева покинула Советский Союз. На этом мы сегодня заканчиваем. Всего доброго. До свидания. До свидания.